И снова здравствуйте, вы зашли на канал по покеру, и с вами Максим Инокуруб. Сегодня я запишу видео, которое будет касаться мини-игры VDL. Игра была добавлена на PokerStars, и я так думаю, она начинает набирать оборот популярности. Что же это, друзья, за игра? Давайте с вами разберемся вместе. VDL – это мини-игра с растущим джекпотом, где игроки за свои бонусные очки могут покрутить барабан на одежде выиграть главный приз. А главный приз, я друзья, думаю, что все вы догадались – это джекпот. И еще, я также хочу напомнить, что вы сами можете ознакомиться со всеми правилами игры в интернете. Вам только стоит набрать в поисковике «Мини-игра Деал на Покер Stars. Ну что, поехали! В руме Покер Stars появилась новая мини-игра в Deval, внутри которой вы можете получить хорошие вознаграждения за специальные монеты старкую. В программе лояльности старый вакс. Так, например, 7 монет дают вам, вам возможность выиграть очень большой джекпот, вращая игровое колесо. И давайте, друзья, откроем наш любимый Poker Stars и я покажу где это находится. В правом верхнем игру вы видите VDA. Если мы нажмем, то будет такое вот зелененькое, приятное, красивое поле. Здесь, друзья, у нас в левой части стране выбора за какой байн вы будете делать вход. Тут два варианта. За 7 star Coins и за 70. Если вы выберете за 7, то вам предлагается также вы сделать выбор, сколько раздач вы хотите сыграть, чтобы у вас было вращение барабана. Если за 70 мы ставим, как вы видите, меняется и цвет поля, то вам выбор только одна раздача. Но вы можете это делать на постоянной основе, пока у вас не кончится вашей старт -поин. Выигрыш начинается с 25 тысяч долларов, и при этом он продолжает увеличиться до того момента, пока кто-нибудь из игроков не окажется победителем. Друзья. При этом те игроки, которые не смогут вытянуть главный джекпот, все еще могут добраться до него за другие интересные призы до 300 долларов. Играйте в новую игру мини-Диал и получайте уникальные призы за Star орнинг Друзья, просто играя в DL и получая различные бонусы, можно сорвать часть накопившихся джекпота. При условии, если игрок совершал какие-либо действия внутри этой мини-игры в течение последних 12 часов. Перед тем, как кто-то смог получить главный приз. Именно поэтому имеет смысл играть в игру ежедневно, чтобы повысить свой шанс на успех. А, ну а основную информацию вы можете узнать э, на специальной странице с, на сайте PokerStars и в их, в их программе. Друзья, но ну, перед тем, как начать играть в игру... Нужно поговорить о самом главном, о правилах этой увлекательной замыслы. Well Есть несколько важных принципов в игре в Чтобы перейти к самой мини-игре, как я уже показывал, нужно просто скликнуть соответствующую иконку джекпота в ДиАЛ в игровом клиенте PokerStars на компьютере, либо перейти друзья, в раздел «Еще» на мобильном приложении, там можно будет найти соответствующие пункты. В самой игре нужно поставить определенное количество монет, причем их число может варьироваться от 7 до 70. Соответственно, с увеличением числа монет у игрока появляется больше шансов на крупный выигрыш. После нажатия кнопки играть, пользователь получит 7 карт закрытые, из которых далее ему нужно убрать будет 2 любые, чтобы осталось всего 5 карт для формирования комбинаций. Джекпот заберет тот игрок, у которого будет самая большая комбинация. И еще, друзья, если игрок хочет, чтобы грум самостоятельно принял решение насчет того, какие карты стоит отбросить, чтобы получить лучшую комбинацию, он может сыграть сразу несколько таких раздач. А игра случайным образом быстро сформирует для него комбинацию. Друзья, а какие призы вообще можно здесь получать? Во-первых, итоговые призы будут зависеть от выбранного боина. И во-вторых, от получившейся комбинации. Если пользователь будет играть на 7 монет, он получит возможность сыграть на джекпот, если выпадет флэш-рояль. 250 долларов, если выпадет Стрип флэш 30 долларов, при условии, что ему выпадает каре. И 5 долларов, если ему получится вытащить фулкаус. И, друзья, такой вот 1 доллар решили дать, если это будет простой флэш. А за все остальные комбинации от старшего туза до стрита, до стрита, прошу прощения, игрок получит от 1 до 50. Ну а если вы решили сыграть на 70 монет, то вы получите возможность сыграть на жив-пот, если выпадут флеш-рояль, либо стрит-флеш. 300 долларов на каре, 75 долларов, если это будет фухаус, друзья. 25 долларов, если это будет флеш. 10 долларов вам дадут за стрит. За сет игрок получит 300 монет, за две пары 70 монет и за одну пару 10 монет. Как играть на джекпот? В ходе игры на джекпот игрок может вращать специальное колесо, которое позволит ему выиграть очень много денег. Стоит учитывать, что джекпот постоянно увеличивается. При этом половина суммы джекпота будет зачислена на игровой счет моментально, а остальную половину разделится те... Игроки, которые успели сыграть в эту мини-игру Среди важных правил игры можно отметить следующие аспекты. Uh, у всех игроков изначально абсолютные равные возможности выигрыша главного приза. Uh, что еще? Uh, играть можно, как я уже сказал, на 7 и на 70 монет. Uh, Джекпот вырастает каждый раз uh, примерно на 2 цента после того, как вы или другой участник сыграл в эту игру. При этом минимальная сумма джекпота стартует с 25 тысяч долларов. А, те призы, которые а, выигрывают участники в программе попадают на их игровые счета в автоматическом порядке. И еще, друзья, а, такое самое главное, важное условие, оно заинтересовывает именно игроков. Если пользователь станет победителем этой мини-игры, компания Покет Старс может использовать его никнейм и аватарку, а также другую указанную личную информацию в своих рекламных целях, друзья. Это достаточно выгодное условие. Как-то я так сел одно время и задумался, если вообще вообще такие люди, которые смогли выиграть этот огромный приз, на который можно купить, ну, к примеру, небольшую квартиру, Давайте посмотрим, как вообще выигрывается джекпот. Это самый лакомный кусочек данной игры. Это тот дух, с которым многие игроки заходят в эту игру в надежде словить крупный приз. И, друзья, к моему такому вот большому радостному событию, при записи одного видео, она называется «Почему не работает с вольным менеджером», мне предложили посмотреть на данную игру, хотите ли принять в ней участие, посмотреть, будет ли разыгрываться джекпот. И действительно, в это время у меня была запись, и человек, он под другим никнеймом, именно выиграл этот громаднейший приз. Ссылка на это видео будет под данным видео. А я вам желаю, друзья, всех благ, побед, успехов, счастья. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока.